Всем привет! Сегодня день воздушно-десантных войск. И я хочу поздравить настоящих гвардейцев, которые достойно э, несут это почетное звание через всю свою жизнь. А не тех, которые случайным образом попали в ряды ВДВ, а потом, э, надев форму 2 августа, э, спят обоссанные на лавках и купаются в невменяемом состоянии в фонтанах. Дай бог, чтобы в, вашем, в ваших рядах, в вашем строю было как можно меньше таких случайных людей. А сейчас исполню песню Александра Разгуляева «За что мы пьем». Первый куплет сыграю в оригинале, так как придумал автор и спел. Вот. Потом перейду в удобную мне тональность. С праздником, парни! Чистый звон бокалов, да родные лица. Снова мы собрались, чтоб повеселиться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 за телеграмму замуж вышла, за марш бросов Глухие стоны и за армейские погоны Помнишь ли, братуха, как расстался с вами Как глаза девчонки налились слезами Быстро поизмчался у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 за армейские погоны Помнишь, как ты прыгал В рампу самолета Как бежал на марше Проклиная что-то Помнишь, как мы жили Сутками в болото Так давай же выпьем За парней, что в стропах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 Мы с тобой делили Поровну невзгоды И стране отдали Золотые годы Дембель неизбежен Снова наливаем Пацанам кто служит, Мы его желаем За что мы пьем, за что мы пьем